В медицинской клинике Овского государственного университета впервые проведена лапароскопическая операция пациенту с диагнозом холицистектомия. Операция была проведена с использованием современного лапароскопа 4.1, произведенного в 2022 году, известной немецкой компанией Carl Storz. Компания этого лапароскопа отличается точностью изображения. Это современное оборудование дает возможность проводить хирургические операции в области абдоминальной хирургии, гинекологии, лор-ургии. Урологии печени с использованием самого современного лапароскопического оборудования германского производства там видеосистема 4к потому что это выше даже чем 4d очень высокая разрешающая способность камеры детально все четко четко видно Но в последующем мы будем выполнять более сложные лапароскопические операции, там операции на гениталии, на желудке. А сегодня вот впервые мы использовали немецкое оборудование. Напомним, что до этого, 25 января, в медицинской клинике Ошкова государства университета была проведена операция на желудке.